Сегодня мы с вами поговорим о причинах недержания мочи. С возрастом все больше женщин сталкиваются с этой проблемой. Как же защитить себя от этого? Слабость мышц тазового дна. Эти мышцы окружают влагалище, анальное отверстие и мочеиспускательный канал, и все вместе образуют мощную мускульную пластину, состоящую из трех слоев. Часто после родов или с возрастом эти мышцы ослабевают, что может привести к опущению матки или влагалища, а также к недержанию мочи. Особенно в менопаузе при снижении уровня эстрогенов мышцы становятся слабее, что увеличивает вероятность опущения тазовых органов и недержания мочи. При ослаблении мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь, расслабляется и наружный сфинктер мочевого пузыря. Чем ниже опущение пузыря, тем хуже работает сфинктер, вследствие чего в определенный момент он перестает удерживать мочу в мочевом пузыре, и она постоянно подкапывает. Для укрепления мышц тазового дна надо делать упражнения кегеля. Самое основное из них – периодические напряжения мышц таза, как будто вы пытаетесь остановить поток мочи. Сожмите мышцы на 5 секунд, расслабьте. Повторите 10 раз. Еще одно хорошее упражнение – это сокращение. Следует выполнять максимально быстрые поочередное расслабление и сокращение мышц. Постепенное усиление напряжения. Нужно постепенно зажимать мышцы с небольшой силой, далее не расслабляя их, зажимать еще сильнее и удерживать 3-5 секунд, после чего продолжительность напряжения также увеличивается. Потом начинается медленное расслабление в обратном порядке. Если у вас уже есть опущение органов малого таза, то необходимо провести хирургическую операцию, направленную на восстановление расположения органов малого таза. Будет установлена специальная сетка, которая не позволит органам опускаться. Ожирение. Как оказалось, у женщин с ожирением больше вероятность страдать от недержания мочи. В журнале Journal of Urology в 2009 году было опубликовано исследование, которое показало, что каждые 5 дополнительных единиц в индексе массы тела увеличивает вероятность недержания мочи от 20 до 70%. Причем с годами на каждую набранную единицу индекса вероятность повышения на 7-12%. Точный механизм связи ожирения не до конца изучен, однако предполагается, что внутрибрюшной жир, имеющийся при ожирении, увеличивает давление в брюшной полости, что создает нагрузку на мочевой пузырь. Также предполагается, что ожирение растягивает и истончает нервы, которые иннервируют мочевой пузырь, что впоследствии приводит к недержанию мочи. Похудейте! Это одно из эффективных методов профилактики недержания мочи. Сахарный диабет У женщин, имеющих сахарный диабет, на 70% повышен риск развития недержания мочи. Также диабет ассоциирован с более ранним возрастом начала проблемы и более тяжелым ее течением. При диабете суть недержания мочи заключается в снижении чувствительности мочевого пузыря и нарушении способности сокращаться мышцы мочевого пузыря, что приводит к невозможности полного опорожнения мочевого пузыря. А во-первых, при сахарном диабете повышенный уровень сахара в крови приводит к увеличению продукции мочи, приводящей к более частому мочеиспусканию. Также при диабете из-за нейропатии нарушается нормальное проведение импульсов по нервным волокнам. В норме при накоплении достаточного количества мочи в мочевом пузыре к мозгу идет импульсация. При диабете нервные волокна поражаются, что нарушает нормальное проведение импульсов. Мочевой пузырь перестает сокращаться только лишь по сигналу мозга, что приводит к нарушению координированной связи между ними и недержанию мочи из-за периодического самопроизвольного сокращения мочевого пузыря. Это состояние называется симптом гиперактивного мочевого пузыря. Обязательно проверяйте уровень сахара в крови. Недержание мочи может быть одним из симптомов опасного безмолвного сахарного диабета. На этом я завершаю мое видео. Надеюсь, вы почерпнули что-то новое для себя. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.